Привет, друзья! Вы на канале Easy To Install. Многие из вас удивились, увидев это, что за неформат. Да, я решил расширить формат своего канала. А... Вот этот выключатель мне не нравится. И есть многие люди, у которых есть тоже дома выключатель, который не нравится, либо он вышел из строя, они хотят заменить. Я купил вот такой выключатель, новый. Вместо этого а, мне он понравился своим. Видом. Вот. И хочу заменить этот на этот. Для того чтобы заменить, вы скажете: ну, надо отключить электропитание и так далее. Да, желательно его отключить, потому что далее, как только мы откроем накладки, закрывающие только ведущие части, у нас появится как бы, опасность поражения электрическим током. У меня есть некоторый опыт работы. С электрооборудованием я чтобы вам было лучше видно снимать напряжение не буду в этом устройстве замыкание невозможно почему потому что это выключатель цепи в цепь входит лампочка источник питания и сам выключатель выключатель ставится последовательно то есть когда вы его снимаете вы разрываете именно цепь в которую входит уже нагрузка в качестве нагрузки лампочка и при э, если вы хотите чтобы у вас загорелась лампочка вы как раз таки должны замкнуть цепь то есть э, на выключатель выходят три провода э, два провода из которых это какая-то транзитная цепь то есть как бы она приходит напряжение и идет дальше например на розетку или куда-то телевизор еще что-то и один провод проходя через выключатель, размыкатель выключателя, уйдет на лампочку. Нам нужно точно так же пересадить на другой выключатель. Все это очень просто. Все, что нам нужно, это изолированный инструмент, то есть рукоятки должны быть изолированы, чтобы вы не касались только ведущих частей руками. Почему я говорил, что здесь невозможно сделать короткое замыкание? Потому что все провода, которые здесь сейчас вы видите, они замкнуты друг с другом, все три провода. То есть, если нам сейчас нажать вот на эту штуку стопор и вытащить провод, то есть, если я его отсоединяю, вот лампочка погасла. Значит, мы разомкнули именно сам выключатель. Электропитание от лампочки. Здесь у меня еще два провода. Вот я вытащил один и второй. Вот они. Так, затем открываем новый выключатель. Смотрим, что у нас есть здесь. Здесь то же самое. У нас идет два провода с одной стороны и один с другой. Для того, чтобы у нас не изменилось поляр... ну, клавиша включения и выключения, как было, так и осталось. То есть мы позиционируем сразу его в этой плоскости. Затем берем инструмент и вставляем просто провода в обратном порядке. Проверяем. Все, свет работает. Так, теперь, чтобы нам его прикрепить к стене, нужно... Для того, чтобы прикрепить, мы теперь все это подгибаем провода. И закрепляем на те же самые болты, которые у нас были. Берем саморезики. и Начинаем тупить. Вкручиваем. Один. И вкручиваем второй. зафиксировали проверили и ставим накладочку на свое место. Все готово можно пользоваться. если кому-то было непонятно можете посмотреть еще раз. Настоятельно рекомендую перед заменой все-таки снять напряжение выключить общий автомат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи!